Поехал? Давай. Дал. А что, звука не было? А, где? Там это... Я его раньше включил. А -а -а -а. Пишем? Так, ну... Э -э категорически здрасте, уважаемые. Вот, мне операторы советуют начать с того, что не надо заказывать слишком острую китайскую еду. Вот Особенно Vogue китайский, который написан острый, что-то прямо наш бодрит. Вот. но на самом деле мы собрали здесь для другого. Мы будем менять на BMW E46, на рядной четверки, будем менять основной радиатор охлаждения. Потому что у нас беда, он у нас подтек, мы поймали время, когда нету мороза, потому что, как правило, в мороз самый сюрприз случается. Вот, поэтому заехали его поменять. Мы провели подготовительные работы. Мы сняли впускной тракт, то есть декоративную крышку, она же впуск воздуха, да, канал... Сняли фильтр, сняли защиту. Сейчас мы ждем, когда э, наш мотор чуть-чуть охладится, потому что на горячую сливать нельзя. И э, на это есть две причины. Первая причина то, что оно горячее, все-таки мотор чуть-чуть подостыть да, до какой-то температуры. А вторая причина то, что у нас сейчас еще открыт термостат. И сливая антифриз мы сольем слишком дофига. Мы выльем э, антифриз с блока при снятии радиатора. И потом нам, соответственно, заливая холодный антифриз, будет тяжелее э, выгнать воздух из системы. То есть... Тяжелее наполнить блок антифризом. Нам придется гонять мотор, пока он там не протечет, не прокапает, потому что дырочки-то есть в термостате. Ну, вот. ну короче, процедура та еще. Поэтому мы ждем, пока он остынет до такой вменяемой температуры. Дальше э, приступим к снятию вентилятора. Ну и патрубки Дальше уже по схеме. Так, мы сняли AUX сенсор. Э, мы отключили вот эту колодку от вентилятора. Ну, просто так, к слову. А, берем ведро, можно тазик, можно бутылку, но бутылка будет мокрее в итоге. У нас вот повезло, у нас ведро сейчас с мысиком. А, берем вот такую широкую отвертку насадку, она обычно есть в наборах инструмента 80 вот так, там такие насадки есть. И идем вниз, откручивать сливную пробку, которая у нас находится. Вот тут тут вот, на радиаторе. При всем при этом мы сейчас не откручиваем пробку с расширительного бачка. Почему? Потому что если мы открутим кнопку, мы сразу разгерметизируем систему. По всем законам физики сразу нам польется по усам. Вот. А так мы сначала выкрутим пробочку внизу. Потом оператор у нас чуть-чуть открутит. И мы такие, о, фонтанчик. И пока оно будет у нас все стекать, будем снимать вентилятор. О, какие интересные звуки издают бачок. Так вот, чтобы открутить радиатор, нам нужно избавить его от вентилятора и от защелок. Попробуем это сделать. Как я люблю эти клипсы, вообще вот BMW-шные фиксаторы, вот они, вот что-то в них есть. Это вот такая штука интересная, которая смотришь на нее и думаешь, как ты там держишь? А начинаешь ее снимать и понимаешь, ни хрена себе ты там держишь. Раз. Mm. Вот здесь... Звуковое сопровождение мне просто нравится. Нравится тоже, да? Здесь вот нам надо сделать два. Конечно, наверное, дядюшка Ляо со своими вот этими вот оранжевыми приспособами... Он был нам очень сейчас помог. Ты знаешь, теоретически да, но практически мне кажется, чтобы мы сейчас просто ушатали весь набор оранжевых приспособ. Ну По факту, потому что здесь очень хорошо они держатся, эти клипсы-то. Самое веселое, это две клипсы. Я когда мыл радиатор у себя, угу. я их снимал во дворе, соответственно, без ямы. И две, две клипсы вот там, внизу, которые держат патрубок. Два. Вот здесь у нас есть... Привет от немцев. Три звездочка. Нормально. То есть она там вообще внезапно, но она там есть. Она да? такая, знаешь, из разряда немецкого порно-таки. Ага, расслабились. Надева. Флюги Генхаймер. Вы сказали флюги -гехаймен. Да, да. Ради бога, флюги Уверены? Да, прошу вас. Хм, ваше право. Ах. Внести, Флюги Хаймен. Стойте. О -о -о. Нет, нет, нет, нет. Я не говорю. Головка, головка, да. Т-25. Отпиливаем. Вот такую загуглину. Главное ее не пролюбить. Слушай, а у нас тут, знаешь, сколько вообще хомутов есть, поэтому... Не пугают. Хомуты и БМВ это вещь неразделимая, да? Все, понижнее пошел. Конечно, понижнее. Теперь нам осталось снять внизу, вот тут вот ровно, две заклепочки и отодвинуть трубочку чего? Гидрача? Ее самую. А теплообменник снимать будем? Ну конечно придется. Попожей, да? Да. Когда это все снимем. Так. Тут так интересно, из темноты твои руки выглядывают в свет. А Ха, пожалуй, это победа. А Русские ну всегда выигрывали над немцами. Короче, если у вас нет специального съемника, но ну, есть штангель циркуль, то проблема с клепками, она решается вообще на раз-два просто. Подожди. А ну-ка, ну-ка, крупняем. Пам-парам-пам-пам. -пам. <свят> Теперь легким движением правой руки. Винул Карлсона. Фоточку, я думаю. За косарику летит на вид. Так, <свят> ты вот не надо это. О-о-о! У тебя тут радиатор, бро! А! То есть он там есть! Он там грязный! Но он есть. Ты когда-нибудь мыл его? Да, два года назад. Случайно? Нет. Специально даже денег платил. Да. Да. Ну что? Это у нас основной радиатор или это радиатор Кондея? Основной. Сейчас... Кондия спереди. Кондия спереди стоим, да. То есть страдалец, который страдает от камней и всего остального. Это, это Кондея. Да. Поддадим жару. Ты хочешь открыть патрубку или снять? Я хочу Дычок. сдвинуть. О, клипсочки. Быстро снять. М -м, быстро съемки! Сейчас как. Да хлеб, не должно нет. уже. Там уже.. Это, ты же понимаешь, палочки-то ебанитовые. Могут и. Я вообще не знаю, первый раз ну, это дело. Никого. А чего напор то не пришло нам? А чего бы он пришел? Ну и ладно. А с чего бы пришел напор? Не, ну, это оно, а что оно? -то? Нет. Ну, блин. Ну, да. Ну, снимаем тогда нижний. Ну, давай. Извлекли мы расширительный бачок. Значит, это быстросъемы сверху, сбоку. Не забываем отключить датчик. И вот она у него получается с этой стороны клипса, который мы отодвигаем и так... И сняли аналогичная клипса. У нас, поскольку автомат, остается здесь внизу на теплообменнике. Сейчас я попробую поближе. Давай. Вот она, аналогичная клипса. Угу. Вот мы ее отклипсили. И теперь наша задача аккуратненько подковыривая нежно большой отверткой. Оттуда ее Извлечь. Желательно, ничего не расшатав. Пошла. Колебательными движениями. Кстати, мы замерили. Мы слили на данный момент ровно 5 литров. Вот у нас сейчас еще отсюда чуть подсливается. Угу. Пошло. Попадает. Мы куда она денется. литров, но здесь я думаю вот Ну еще где-то 2 литра в блоке осталось О, ну, да, ну и все Собственно Ну в принципе да, остальное все в блоке И Три, два, один По Не, не, не, не, не зашиворот не надо Мы работаем в экономии. а с движка не снялся он нет? С движка надо было? Не, не, не, не, не. Потом мы его хрен денем все Красав! Судя по всему процесс снятия идет к легкому завершению. Выкручиваем вот это вот волшебство. Не знаю как это назвать. Два болта Буферные на нас. какой-то. Он же с резиночкой. А. Такой вот. Это это толстый болт. Два толстые болта. А они между собой не того? Не связан. Ага. Ну ладно. Значит, размножаться не будут. Уже радует. Но радиатор уже шевелится. Куда он денется? Особенно, когда его будут вынимать, да? А вот ту вот металлоконструкцию, которая с А, она отошла. Все. Уже легче. Я, по-моему, даже сейчас вижу, как этот радиатор выходит. Ну, Подожди-то за что он там зацепился за нижний он зацепился за вот большой патрубка который не хотел уходить да и еще по-моему там монтажная цепляется монтажная плата конечно тут много за что цепляться ему на самом деле но вот в такие моменты uh -huh. я особенно рад тому факту uh -huh. что у нас все-таки 4 цилиндра они 6. Шесть. Они 6. Потому что если бы было бы 6. Шесть... Если бы было бы 6, мы бы еще и за пивом сейчас пошли. Э -э, чтобы легче думалось. Да. Раз. Давай. Легкими возвратно-поступательными движениями. Кто бы сомневался? Что у нас там? Ведро упало. Нет, какой-то подрубок открылся. У нас открылось второе дыхание. Да. Блять. От себя скажу, люди, чистите радиаторы хотя бы иногда. Это что. А ты про радиатор? просто. Ну вот, ху... вот я говорил Подожди, на самом деле это не трындец. На самом деле М все. Могло было быть намного хуже, но, но сейчас в целом подснимем а... слушай, полностью достанем. Ты... Бычок не терял. Нет. Там вот лежит, я... да? Да, я нашел. Мальвара? Да нет, что-то тоненькое. А, нет, это не мой. Вот, мы сняли нижнюю планку, она поддерживает у нас там э, патрубки. Здесь, значит, монтажная плата. Один болт сбоку, мы его сняли, пока он еще там стоял. Один болт выкручиваем от селя. Убираем. Теперь вот эта вся шляпа должна у нас... Легким аккуратным движением Куда-то сняться Хороший вопрос угу. Все-таки придется Помочь ей отверстке Клипсочки Клипсочки Патрубок еще один что у было с той стороны или там все предельно всё предельно Чисто. ясно вот у нас патрубок. его кстати наверное будет протереть вот эту бы резиночку поменять но она по-моему еще бля там смотри как грязная да а. не но ну она кругловатая но это сейчас все придется вымывать конечно Это грязюка еще то причем тут такой бутерброд с маслом третий год эта херня у нас точно оригинальная ну как года бы, вот и любопытно в том что Радиатор, есть у нас предположение, все основания в это искренне верить, что он тоже оригинальный. То есть радиатору 17 лет. А вот, кстати, место, откуда он начал течь. Ты нашел? Да. Вот, смотри. Вот прям зеленое. Нет. Он же антифриз почему подкрашен, чтобы ты видел. Вот он краситель. Вот он отсюда начал течь. 17 лет. 17 лет. Мать его, 17 лет радиатору. Вот. Интересно, вот это вот. А, я его уже куда-то скинул. Блин. Ежики Бычок. А, бычок упал. Бычок упал? Да. Интересно, немецкий. Х хозяева нет? зашли. Так. Нет, бычку не более двух лет, потому что два года назад радиаторы снимались оба и чистились и, да? и чистились да причем керхером у меня даже видосик где-то есть могу тебя скинуть так вот в поддержку видео очистки радиатора могу сказать следующее видно у нас тут? нет там лампа не добивает туда вот почему а? нужно чистить радиаторы вот он пух который проходит напрочь сквозь эти соты Соты радиатора э, кондиционера и задерживается, потому что дальше ему идти некуда. И как правило, э, когда стоит радиатор охлаждения, тут образуется валенок, что нарушает работу и кондиционера, и нормальный теплообмен автомобиля. Ну короче, мы сейчас без компрессора просто его протрем щеточкой. Давай щеточкой. Опрометчивое а решение. У нас новый радиатор фирмы Nissan. Очень неплохая комплектуха. У нас есть новые резиночки на патрубке. А у нас есть... Соответственно, самое важное... У нас теперь куча вообще пробок сливных, потому что тут их просто какая-то хреновая туча. Вот. Но самое важное, господа, радиатор универсальный. Под ручку и под автомат. Разница вот в этих вставках. Это вот здесь сливная пробка. Вот здесь внизу выкручивается головкой на 22. Разница заключается в чем? Под механику. Он закрывает ход, в который у нас сейчас вставляется вот этот блок, как раз на этот, на теплообменник. Под автомат, у него вот две резиночки, он поднимается выше и пускает нам дополнительный канал на ход. Поэтому мы выкручиваем. Ну теплообменник, который идет на коробку. Да. Мы выкручиваем тот, ставим который под автомат. И сейчас я найду волшебную баночку. Разводим срач. А срач заключается в следующем. Чтобы хорошо вставить, нужно смазать. Мы это будем делать силиконовой смазкой. Вот что хотите, делайте. Она работает, она помогает. И много раз она нас выручала. Ну да, я помню, как мы меняли тебе вачок, когда да. он лопнул. Это было Экшин. Вот. Очень аккуратно вставляем, потому что что-то она... Не Домазал. Резиночка пытается у нас сопротивляться. На другой Поставили мы эту пробку некоторым усилием до соответствующего щелчка. А в пробке есть два усика, клипсы, да? Такие пазы. А пазы. Пазы у нас в радиаторе, то есть мы его вставили до соответствующего хруста и головкой на 22 повернули там буквально на одну грань. Соответственно, он в пазы зашел и зафиксировался. Все, никого не денется. Вставлять фанатизмом вообще нежелательно, потому что там все-таки две резинки, хоть они и смазанные. Ну, вроде по ощущению они зашли ровно, молотком забивать нельзя, резинку заломит, закусит, и как бы он отсюда будет течь. Течь гарантированно. Гарантированно будет течь, да. Теперь накидываем монтажку. сила села, села, И еще одна трубочка. Щелк. Есть. Запиливаем обратно один шестигранничек. Это Сразу будет. сбоку закрываем да, Второй. Пока он здесь. Так, того мы, собственно, что имеем. У нас на выходе получилось 4 болта. Три, которые здесь. То есть два на крепеж. Один крепит -ту -ту ухо к радиатору. И один вот этот вот, длинный, он вот с этой стороны он соединяет весь радиатор, бутерброд. И, э -э ну, сверху крепится, бутерброд собирается. Вот, поэтому здесь мы все собираем. Ставим его... Обратно, предварительно, наверное, пока нам удобно и видно. Поменяем вот эти резиночки, которые нам положили. Я думаю, что хуже точно не будет. Хотя у нас старые, в принципе, новые. Да, относительно? Ну, относительно новые, в минимум. Ну, я думаю, что, наверное, все же. Ну, сейчас посмотрим просто на их состояние. И уже от этого будем. Ну, смотреть. если нет, все равно охрененно приятный бонус. То, что эти резинки ну, запасные. Ну, да. Потом их заказывать по номерам. Это... Потому что, ну да, по номерам. Я помню, я себе заказывал чисто благодаря драйву там ребята подобрали с какой-то Mitsubishi, там по тому потому что у нас в оригинальном каталоге их ну, отдельно нет, нет. На, на, на самом деле они есть их нашли уже показали но вот я точно помню что себе на верхний патрубок вот это вот я заказывал с какой-то Mitsubishi. мы собрали все в обратной последовательности залили антифриза столько же сколько слили Немножко погоняли, не заводя машину до помпой, убедились, что, в принципе, антифриз немножко уходит. Сейчас завели, включили тест приборки, смотрим, что уже у нас 62 градуса. Верхний патрубок потихоньку начинает надуваться, начинает греться, что нам говорит о том, что циркуляция пошла. Сейчас мы догоним ну, до максимальной температуры, насколько нас хватит идеально до вентилятора. И проверим еще раз все соединения, чтобы у нас нигде ничего не лилось на горячую. Такое бывает. И, собственно, ставим защиту. Все, ремонт закончен. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И прочая шляпа. И, и, и прочая шляпа. Дальше что-нибудь еще слабое.